А еще хорошая новость К первому сентября К одним не Хочу поддержать знания в нашей стране А также в соседних Очень хочу поддержать отопление К его качеству И сделать скидку. Скидка Будет ощутимой Для тех кто расторопный Очень хорошо это заметят Смотрите по ссылочкам Диски Полный видеокурс Печником не станешь? Но для себя обалденную печь даже с лежанкой можешь сделать Или книга Там тоже все четко Фото на каждый ряд Удачи!